Террористический акт в Петербурге – это удар не только по народу России, но и по всему миру. Удар по демократии, удар по свободе. Ленинград, как символ борьбы с фашизмом, теперь стал символом борьбы с терроризмом, потому что фашизм и терроризм имеют одно происхождение и одни корни. Мы выражаем соболезнования русскому народу, семьям погибших и пострадавших. Знайте, греческий народ всегда с вами, всем сердцем и всей душой.